Приветствую любителей предметно-материальной истории. Всех с наступившим Новым Годом. Уверен, он будет гораздо интереснее, чем все прошедшие до этого. Петрович, да, приветствую. Приветствую всем. Да. Сейчас, да, часто звонят, спрашивают насчет прогноза погоды. Опять я поднимаю свои старые записи вот э -э, когда-то я делал их только для себя ну так для интереса э -э, но когда люди начали интересоваться я значит привел как бы порядочек немножечко сделал вот такую вот пустографочку для того чтобы Удобнее было заполнять данные. Данные нужно заполнять. Вот эти вот святочные дни, которые будут с 7 по 19 число. Каждый день святочный отвечает за определенный месяц года. Хотя здесь написано, что, значит, например, 7 число, 7 вот у нас идет Утро, до обеда, после обеда, вечер. Восьмое число. Это уже февральское. Восьмое число. Утро, до обеда, после обеда, вечер. Желательно записывать, как учили нас в школе, жената. Значит, облачность, температуру, давление, ветер, осадки. Ну, вот то, что мы записывали на 22 год? Мы же с тобой тогда записывали. Начинали. Да, Правильно? по 2022 году все очень интересно. Вот Друзья, получается так, что вот эти вот карандашные заметки Петровича на перфокартах, они действительно совпадают с погодой. Ну -hmm. И встает вопрос зачем наше государство и другие государства. Содержат огромное количество всевозможных метрологических станций, метрологов, приборов. Если э, благодаря вот таким э, уникальным, уникальным знаниям, которые есть у Петровича, можно погоду э, точно на год вперед, э, скажем так, даже не угадывать и не предсказывать, а точно определять. Э, иногда... Я удивляюсь вообще, как это происходит, но второй год э, я подтверждаю, что совпадают все вот эти расчеты Петровича. Можно посмотреть наш предыдущий ролик, он был ровно год назад. Мы как раз записывали его о погоде на будущий год. И получилось так, что действительно с, э, с начала ноября и до, вот сегодня какое, второе уже, второе января. Стоит солнечная, сухая погода с мелкими, редкими осадками, которые, по сути, осадками ты не назовешь. Хотя ну, Краснодар вот я не вот, как Петрович, оно, продолжай, извини, да, что перебил. Ничего страшного. Вот оно как раз написано, как бы мы переходим на январь. Вот первая э, неделя января. Ты можешь положить бумажку, да. видно отсюда. Вот первая неделя января, э, ну, 757, значит, Это ну, для Краснодара это чуть пониженное. Значит, главное, 18 января, когда крещенские морозы, у нас было плюс один и ясная солнечная погода. Значит, что, ребята, мы ждем, что до 7 числа, вот так будет, а 7 уже мы будем... Смотреть, какова будет погода уже в следующем. Uh -huh. Кстати, насчет, ты вот сказал насчет Гидромедцентра. Я вот в 2010 году для интереса каждый день распечатывал прогноз э, Гидромедцентровский. Интернетовский смей, да. индекс погоды. Ну, да. Вот, например, это было вот 2 января, это 3 января, 4 января, 5. -е. Хорошо. Ребята. А оно получается, что гидромедцентр не мог предсказать погоду на неделю вперед. Ну да, ну это интересно так просыпаться. Вот это в ходячем анекдоте борода там про Сталина, что тот метеоролога вызывает, говорит, как вы про погоду предсказываете. тот говорит, ну 50 на 50. Сталин ему говорит, так вы наоборот лучше говорите. Ага, ну да. Так что, если интересно, вот эта пустографочка, там. Я говорит, ее опубликую в облаке, да. чтобы всем было видно. А ты давай еще раз покажи, вот не спеша, как не ее спеша. заполняем. Да. Значит, вот здесь вот, ну, обычно... Ж, вот пишешь, с чего вот С какого числа, допустим? Вот на год седьмого, и вперед. Вот на, на год вперед. Хорошо. Вот наступит седьмое число. Января. Да, да января. Вот здесь у меня вверху таблички есть, значит, показания, что вот это с 9 до 12, это с 12 Когда до 15, да, да, с 15 до 18, с 18 до 21, вот так приблизительно. Да. И... Вот в эти вот графочки сюда записываю. Ну вот здесь вот было у нас 7 числа 760 миллиметров плюс. То есть нам 7, Петрович, Петрович секундочку пояснение. То есть нам гидрометцентр. Нужен для того, чтобы по их приборам записать Запис... показания. Да. Все, больше не для ну чего Нет, ну зачем, у меня этот висит же этот термометр, барометр. На улицу вышел, посмотрел. Да, еще. прогноз погоды делается для того места, где составляется. Мы для Краснодара да. делаем. Но я же повторюсь, как в прошлом году говорили, извините, вот у нас прохладные есть. 150 километров от Краснодара, ну он действительно прохладный, там другая погода. Мало того, если взять вот Елизаветинская, в Краснодаре одна погода, в Елизаветинской уже совсем другая. Ну, такие вещи. Вот. И... Но вот по месту будет совпадать, да? да если ты снимаешь да. показания. Ну, я не по... знаю, там, значит, какая-то девочка э э с Ростовской области, по-моему, она там тоже составляла. Ой, а давайте сверимся. У вас такие, понятно. Так а зачем? Ты для себя же записывала. Ага. Правильно, да? А, Ребята, если вам интересно, заполняйте, и потом вы будете четко знать, Какова будет погода? Например, вот, смотри, 12 января у нас было, ну, минус 2, и снежок легкий шел. Uh -huh. Слякоть была, вот, значит. Да, в июле была слякоть. Uh -huh. В июле была слякоть. А как это потом переносится? Вот я смотрю, у тебя там июль, февраль, апрель. А, а вот... вот так вот это вот, вот это вот графа... мы остановились на 7 января. Давай сначала. Ну вот, вот 7 января 7 мы сняли января, показания, значит, с да. 9 до 12, с 12, 12 до 15, с 15 до 18, 18, 18 и с 19 20, до 21. Вот дальше. Да, да. Мы сюда записали температуру, влажность. Вла влажность, облачность, ветер. Ага. ну, все, да. дальше, что мы с этим делаем, как, как, куда мы это соотносим? Ну, вот, это, это значит, как бы получается у нас вот январский, до конца января будет, да? В следующем да, году. Да, да, да. Тип, да, в следующем году. Вот это уже идет строчка, это февраль, ага. вот это строчка, да, февраль, это март, апрель, май, июнь, июль, ау, сентябрь, январь, ноябрь, и вот все, приходим мы к январю. Ага. Ну, тут опять, значит, вот уже, э, э, вот седь, седьмое число, фактически, это уже вторая неделя, правильно? Да. Ну, вроде показало, что будет уже ясно, но это не точно. Ага. Значит, седьмого будет уже понятно, э, дальше. понятно дальше, да. Интересно. Поэтому, я говорю, когда бли, ближайший прогноз, ну, да ну, это ж так оно и, и понятно, да. А вот когда, я говорю, в январе, я говорил про декабрь, я да ну ты, Петрович, что ты мне-то говоришь. А сейчас я слушай, а как это да, получилось да, У нас, извини, Второй снега еще впадает, не, да. не было, да. ни снега, ничего не было. Но, да... В 2022 году, вот, значит, было на, в январе месяце, в январе месяце, вот после того прогноз, когда составили, в январе у нас снег пошел. Да. Потом где-то я фотографии да, делал, тут да, у нас... Да, да. Ну вот, а если будут какие-нибудь вопросы, ну Пишите там в комментариях, ответим. Там, да. Петрович так же, как и я, читает комментарии с удовольствием отвечает. А, ну да, ну там только я не Петрович, я ж там. Кулеш, а... Валерий, Кулеш Валерий Петрович. Кулеш, да? Валерий, да, я... Ну да, там понятно, потому что если задают вопросы, я им там отвечаю Да, так, вот. там были вопросы, Петрович, по стеклу, как реставрировать стекло, можешь что-нибудь рассказать? Ну, стекло имеется что, Ну, посуда? я так понимаю, да, стекло, может быть там базы какие-то, никак, мне кажется, отреставрировать невозможно У тебя есть какие-то мнения на это что? Ну, дело в том, что если там утраты по стеклу, есть такие большие сколы если очень хорошие, конечно, сейчас есть смола двухкомпонентная, и ей можно наращивать, делать, наращивать, да. Ну, бога получается. Ну, бог, ну а что делать? Девочки, значит, любят, чтобы вот тут память была от бабушки там, вот. А когда, если там царапины или сколы или маленькие щербинки, ну и что, там будешь... спокойно зашлифовываешь их ага. и заполировываешь. Алмазной пастой. Понял. Ну, опять, это ж... Ну, как? Ну, хорошо, у меня есть. Я открыл тумбочку, взял эту алмазную пасту, нанес на войлок, включил станочек, отполировал, все он уже блестит. Еще вопрос был, делаешь ли ты вот этот фарфор, знаешь, сеточкой на немецких скульптурках. Ой. Как это вообще делается? Ну, да. И делаешь ли ты? Не, в смысле, чтобы отреставрировать его... Ну, опять это все только этими синтетическими эмалями. То есть, вот. также марля берется да, с размерами да, ячейки, да, да, да потом да, замачивается, замачивается, условно говоря, в эпоксидную да, смолу, да. Имитируется, имитируется фарфор по цвету. По, по цвету смирно. подобрать очень сложно, все да, равно да. будет отличаться. Ну, конечно, будет отличаться. Ну, так, еще вопрос был по удалению э, дарственных надписей серебряных предметов. О, так... Вот. Это все нужно смотреть. Почему? Вот э, ты, по-моему, приносил одну надпись там. Там элементарно, когда не глубокая гравировка, просто его сошлифовываешь. И а полируешь. Если глубокое, да. то а лучше была глубокая, трогай. то ребята уже... Начнешь гейфовать, превратишься да, в файл. Да, За, Если заполнять его условно, скажем, тем же припоем серебряным. А серебряный припой, он все равно имеет другой цвет. Чуть-чуть, все равно будет видно. Все равно надпись будет отделяться да, да, от Да, да. да. В общем, да, но в, но в каждом конкретном случае нужно всегда ну, иметь вещь на, на руках. Вот Алексей, тот, который из Москвы. <губ> да. Вот он приезжал ко мне тоже. Он в командировке был здесь и тут топтался дня три. Ну, понравилось ему. Он, <губ> вопрос возник. Ему показал, как это сделается. Ну, же, да. надо предмет иметь, или да, да, посмотреть да. толщину. Если эта надпись позволяет ее удалить, то просто счесывается да, и полируется. Да, Если да. нет, то остается навсегда. И большинство надписей делается так, штихелем да. выковыривается. Да. Что... Ну, там были такие вещи, что человеку... Ну, это очень давно было. Что, вот, что глубокая резьба... Вплоть до того, что даже с обратной стороны про продавки Да, я видел такое, не просто да. продавки, проковырки Проковырки, были. да. Ну, там ну, человек плакал, я хочу, чтобы это было. Ну, это очень тяжелая работа. Это тогда всю эту, контур вот этой плакеточки, как бы, наплавлял этот серебряную пластинку еще. И потом заполировывал еще. Ну да. Ну, она это очень сложная получится. работа. Ну сложная, да. Но, знаешь, обычно, если с чернию, то этот вариант не получится. Потому что температура плавления черни намного ниже, чем плавление э, а Она, выйдет, выйдет она просто вытечет. А там, э, и важно, чтобы, чтобы позолоты не было. Тоже если, слезет, да? Слезет, она... конечно, да. Ну, конечно, да. ну конечно, можно сделать таким образом, что э, там на, наплавить э, тонкую пластиночку, а потом уже опять вы, Вызолотку делать. Ну, предмет, это где да. выделки не стоит. Да, это я говорил, поднос показывай, да? Подстучим, чуть-чуть. Подстучим. В одном из последних роликов я показывал э, поднос для самовара, который приобрел. В металлоломе поднос был очень классный, почти не мятый. Я его очистил и пришел к Петровичу, чтобы немножечко выровнять его перед полировкой. Потому как этот поднос очень толстый и позволяет привести его в порядок до зеркальной поверхности. Вот сейчас с Петровичем его отстучим, а потом покажу, как можно такой подносик отполировать в зеркало. Так. Ой, ой, ой. Ну да, его тут колотили по взрослому. Похоже, наступили даже на него. Да. Вот, Петрович, Ну, тут, понимаешь, как получается, получается как этот, этот легким пошло, постукиванием 8-килограммовой кувалды, но он, да, он сильно, правда, Толстый. Прогнутый, прогнутый. Ну да, и вот это вот, вот... Ну вот я почему тебе плашку и спрашивал, помнишь? Да ага. стучи не жалко. Вот вообще не жалко, Петрович. Ну что, идет? Да куда же Хотя можно и не, не жалко вообще, я ж достучу до полировки при полировке, причем просто большой нет этой наковальни ну да оно должно быть плоское нет? да большой нету я ж, что тебе помнишь говорил что-то такое большое Он... Вот. Слыш, уже слышно, да, да, он да, садится, плоскость садится, пошла. Садится. Да, да, сразу звук меняется. Да. Нет дребезжания. Как молоток тут вот работает? Офигенный. Да. Спасибо большое. Как-то, знаешь, как Жванецкий говорил, кто что хранит, то то имеет. Да. Нет, нет. Ну что? Угу. Что, что, что, что, что? Замечательно. Нет, вот. угу. Мне латунька, чем нравится, она не это не играет, а сразу внимается. Внимается, да. повторюсь, что понимаешь, чем, чем больше ты тело движений сделаешь, тем <смех> качественнее получится. Не опять. факт может вытянуться. Ну, вот, ну, И будет такой прогиб только в другую сторону. А, ну Метал, ты будешь стучать, так. стучать, он растянется. Так. Слушать, вот. Да. вот мы ж снимаем для зрителей чтобы с думи никто не стучать не начал просто тарабанить а, нет, ну, видишь тут же она сильно помятая будет да. а теперь... но ты что же не тарабанишь по ней ты видишь чтобы не было чтоб не было размазанного металла ну да потому что если просто стучать на отмаш, он будет утончаться ну, да. и вытягиваться везде за нюансы вот там где глухой звук там уже поверхность Держи, выровнялась это, это, это уже да. А где бежит там она еще не да, да, вот она. не выровнялась обратите внимание но, как петрович держит еще... молоток так, Он его держит не, не так, за ручку, чтобы не, да, не, лишнего не, удар, не разбить, да. да. И обычно так, что поставил его и чуть прижал, чуть -чуть поднял, да, и и и прижимает другой рукой для того, чтобы другая часть да. не выгибалась и металл не вытягивался, и чтобы не, не было косячку. Угу. Ну что? хотя ты знаешь вот э, по иде... офигенно ну, да по, по идее то вообще-то самовар то стоит по... здесь правильно нет самовар вот здесь стоит здесь там ноги как раз а -а -а -а. четыре ноги а это, под чашки, а это под, под чашки под капельник который ставился в нем и мы руки мыли и а -а -а. чашки а -а -а. сливали туда самовар сюда ставится Поэтому бывает так, что вот здесь продавлены четыре ноги. Ага, ну да. Вот а тебе нужно найти действительно какую-то... Чего? Ну, Железя кинуто. Да. Так, второй вопрос, Петрович, если там все. Как, чем край вот этот заровнять? Что подложить туда? И это серебро или никель? Как определим? Да, ну еще, ну, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, ну раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, Под каждую операцию нужен свой инструмент, соответственно. Так правильно. Это знаешь как одна девочка мне говорит. Ой, принеси, пожалуйста, молоточек. Да нет, а что нужно? Мне нужно тут, ну, это. Гвоздь забить. Да, я приношу молоточек. Она, ты чё, мать, этот самый. Это ужас большой, я... Хорошо, Кстати, это тоже можно равнять. Железнодорожный. Ну да, он хороший. Ну, вот, понимаешь, вот, смотри. все, вот, вылезло. Да, ну, вот, конечно. когда на ютубе посмотреть как эти арабы тукают тукают на, на коленках так теперь это вот сюда как новость стал угу. как будто только из под штампа ну, да. Получается, если смотришь, смотришь, смотришь, где тут неровно. Вот тут еще неровно, чуть-чуть. Есть. Теперь здесь. О, вот кривизна. Вот. Почти там праправил. Угу. Все. Вот село. А что у тебя, по-моему, был такой молодой. Такой есть, да? Ну. Я думаю, может, ты, знаешь, закладывать туда больше и обжимать, типа. А все гораздо проще. Не, ну. Если есть да, ну, эти. Типа обжимки какой-то. Ну, Под, подкладочки. Ага. Вот эти фото если вдруг нужно угу. что А, вот даже такое есть. Да. Все, конечно. я понял, как теперь эта форма придается. Ну или подшипникам, или вот такой да. вот гиркой. Гиркой. Лабораторной. Да. Или вот, видишь они. Угу, угу. По размерчику да. подобрал, засунул. По размеру она, она, размером, она идет. О, точно. Ну я знаю, что не приспособлен против вот. его на глаз. Да. Да, ну тут видно, что его слишком пускали. А конечно. И, а, пры и прыгали по, по нему. Почему он вогнулся? Ну, а что же? Поклевку на нем размазывали. Ты его наверное, в металлоломе нашел. Ну, уже. Да. Два раза ударил, все. А, ну вот только он бешеный пругиб. Да. Вишу. вот Чтобы не промазать, не угу. вот так бить нужно. Сначала ты ставишь то место, на которое и Видишь? повтор делаешь. Да. Да, угу. понятно, Толя, это Руку не сдвигаешь, просто а двигаешь предмет, получается. Да, Мастер-клас. Да, оно, видимо, горело. Горело. Оно этот мягенькое такое. А, ну вот. А, ты имеешь в виду, закалка произошла, отпустилась. Горело, да, следы пожара были. Может, грели что на нем. Может, пройду сначала, а потом... Ну, да, да, логично. А тут, вот, видишь, еще какие-то ржавчины вот такие. Есть, и он был весь в наростах. Ну, это знаешь, так, вот, когда вот настроение грустное, а -а -а. хочется, вот это, берешь молоточек и а -а -а. начинаешь. Да, моторика она... Но помогает восстановить сознание. Вот. Пальцами. Вот. Пальцами Петрович рихтует, смотрите. Ну, а смотри, раз, ну, потому, mm. когда большой изгиб. Всё. В ролике ж показать хочу людям интересно, как из мусора получается антиквариат. Это, по сути был мусор, который да, там да, кто-то да. написал. Я два таких порезал а, вообще в куски на, на металлолом сдал. Зачем резал? Можно было восстановить. Ну как? Ну. Как ты говорил? Сколько процентов вещи должно остаться, чтобы отреставрировать ее можно было? Так, бывает что из 10 процентов осталось, все равно можно воссоздать. Ну тут, видишь, вот кто-то такие острые замятины. Петрольчик, понимаешь, да, сколько он пережил? Все будет жить. А тут его воскрешают. Ну, это ж, видишь, это же не ручная работа была. Да. Это Штамп, там. конечно. Штамп, конечно, да. Слушай, штамп не штампа, а сохранилось их не так много. Потому что все уходят в металлолом. А сейчас такие уже не делают. Ну, да. сейчас самоварами пользуется кто только так, фа фанаты, да? О, так О. он еще и покрашен был. Я ж тебе говорю, там что только не было. И шпаклевка была в нем, и краска была. Очень сложно отмывался. Тут, слушай, еще тут банс. Да тут было это альбом фотографий. И тут было дорогой Леночки, там что-то такое, смотри, Уничта, учись знаешь, и радуйся. Или Он говорит, убери эту на. Я начал снимать эту надпись. Там другая надпись. А тут, ага. на немецком языке, так он же говорит, убери его, я руку а, подожди. Альбом вот немецкий ты. просто, скорее всего, трофеечка, да? Ну да. Да-да-да. А что это, перламотор или жилье? Нет, это латунка. Не Зильбер. Это немецкое серебро. Да. Трофейка, что? Кто-то трофейку заклеил. А фотки... Так а тут что было? Подожди, что а же? фотки ж там тоже получается. Это, импортные. это фотки такие, они э, типографские. Ну, импортные. да, да трофейный альбомчик, что. И немецкий заклеили со страху. Что ты хочешь? Да покажи. Ага. Бранд. Гильдермен. Отелло. Интернет тех лет, Петрович. Интернет ah? тех лет. Ну да. Чистить тут продать, да чистить. это а тут было проклейки, вот такие. Я не знаю, кто вот такими вот Ой-ой-ой. Так, и... В Советском Союзе так делали. Так, марля. А Марля. С каким-то. И какой-то бешеный клей, я не знаю. Пока пришлось все это дело вырвать. Желтый какой-нибудь клейстер. Вон его следы ну, везде. Да, да. Ничего. Да, везде следы клея, растекшегося, когда клеили. Кошмар. Ну, да. нет, нет. Пряжечка. Да, тут. Ну, был красивый вот, вот такое было. Это, это, это уже современное. Это не родное? Нет, не родное. А, это заклеили надписи, наверное, uh -huh. которые там были на немецком. И тут... Это что за сталактиты у тебя? А это облицовка бурана. Чего? Буран, знаешь, Буран? Бух. Какая облицовка. Сипора, да. Где ты ее взял? На заводе имени Антонова. Хрена себе. Облицовка Бурана, синтетика да. вот такая? Ну да, ну, вот она сверх. Не горючая какая-то? Да, абсолютно, конечно. Ну себе, эти вещи хранятся. Ну, а, то есть продается она сейчас в этих ювелирном магазине, но... Цена там не сможет. Я понял. Проще снять ну, сейчас... бур... с бурана оторвать кусок. Ну, так это ж было, когда. Крупные... Я надежные. понял, да. <с terr> Понимаете, да? Э, в ювелирных магазинах такую штуку ну, для плавки видимо, для ювелирных работ продают очень дорого. Петровичу проще было оторвать такой кусок от настоящего бурана. В институте, каком ты говоришь? Анту, в институте Антонова просто пошел Петрович и оторвал себе кусок, чтобы, не, поп... чтобы не покупать, Поняли, в анти... подарили. Ну, дали возможность оторвать Петровичу, ну, скажем да, так. Не, ну потому что, ты знаешь, эти... Для чего ты их применяешь? Для тебя. А -а -а. Ну, для пайки. А -а -а. Это же вагнестойкая такая вещь. А -а -а. То есть ты обшивку просто бурана к себе в Краснодар перевез? Ну да. Я понял тебя. Это бездельники. Да. А не знаю. Мы 31-го работали. И, и вчера. Петрович, работали. так хорошо. Вот никто не звонит. Спокойно можно чем-то позвонить. Да. <звук> можно чем-то позаниматься. Вот к тебе прийти, поснимать ролик. Да. <звук> Я Новый год шесть раз встречал. А, ну, Hon Корпоративы а у меня. А, а ну да. Подряд. Слышь, каждый день у тебя Новый год неделю. Ой, с Новым годом! А Curry> ну да, это. Дед Мороз! Crowd> так с Дедом Морозом? Был Конечно, а чего ты думаешь? Я тебе говорю, шесть раз Новый год отметил. А снегурка еще. Одна сигурка в клетке сидела, как птичка. <звы> с крыльями. <Жаль>. Снегурачка. <звы> что там? Все? А, нет. Да это грязь на Грязь. Щак. Слушай, ну... Ну, его и долго стучать нужно будет, Олег. Ну, буду стучать, что делать. А надо ли его прям выстукивать? Пусть будет со следами бытовухи. Не, ну... Ну, ну что, ребята, пишите письма. Или как это? СМС-ки. Комментарии. Комментарии. Нет, задавайте вопросы. А мы Я с удовольствием ответим. Друзья, закончили мы э, реставрировать поднос. Осталось его теперь заполировать. С обратной стороны, не знаю, еще посмотрю при полировке, что получится. Либо оставлю никель, либо тоже заполирую. он Уйдет. О, значит, заполирую зеркало. И покажу в одном из следующих роликов, что получится. Если какие-то возникнут пожелания... Что показать, как реставрировать или чем реставрировать. Пишите также вопросы в комментариях. До новых встреч. Всех с наступившим Новым Годом.